Чего ты смотришь? Шлифани моей бабушки. А дедушке кто шлифанет? Серг, ты пойдешь на выборы Конституции 1 июля? Конечно пойду, ебта! Голосую! Брат. А, придите, да, я тоже пойду! Шлифовка прошла успешно.